Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Билыч, и у нас очередная посылочка вот такая вот с Computer Universe. Как вы знаете, посылки мне приходят периодически, достаточно часто, и я в последнее время даже не снимал как-то на них обзоры, потому что уже как-то приелось, в принципе, все однотипно и однообразно, многие товары вы уже, в принципе, видели даже, вот, в других моих обзорах и так далее и тому подобное. Но вот эта посылка мне запомнилась, честно вам скажу, потому что как вы видите, пришла она с таможенным уведомлением. А вот, поэтому сейчас мы ее вскроем, посмотрим, что там внутри и также расскажу историю с таможней. На самом деле, не думайте, посылка прошла таможню еще в декабре 2019 то есть, когда действовал лимит в 500 евро, но, к сожалению, друзья, к сожалению, оказалось так, что одновременно с этим компания Big White отправляла мне кое-какие сэмплы продукции. Вот, и у сэмплов тоже указана определенная цена, ну, просто это необходимо для отправки. И, соответственно, цены сложились, и в итоге вышло, что я превысил лимит 500 евро, то есть получилось там что-то около 550, вот. Ну, собственно, вот как-то вот так и получилось, что пришлось заплатить а, таможню пошли. А, ну, давайте посмотрим, что здесь внутри, а потом я подробнее расскажу. Итак, большое количество упаковочной бумаги, как обычно. Посылка в таком потрепанном состоянии, как вы видите, но не нужно пугаться. Все дело в том, что, друзья, посылку скрывали вместе с таможенниками. То есть я вместе с таможниками ее скрывал, поэтому мы ее один раз скрыли. На почте, когда получал, я ее еще раз скрыл. Поэтому ну, пару раз вскроешь посылку, потом хрен соберешь обратно. Давайте смотреть, что внутри. Есть вот такой вот. Шланг, друзья, не поверите, но это шланг. А для чего мне шланг, спросите вы? Шланг нужен ну, для простой достаточно вещи, для водянки моей. А вот, то есть, как вы знаете, недавно я обзавелся водянкой, и, соответственно, шланг мне нужен на случай, если мне придется переставлять ее в другой корпус, и мне будет не хватать одного из шлангов. То есть, чтобы была какая-то запаска, замена и так далее, и тому подобное. И здесь вот такая вот еще вещица, это i 9, -9 kf ну, я думаю, все вы его, друзья, давно уже видели, без меня, а вот. С ним больше всего и возникла замуты и мороки, потому что таможенники решили проверить его на контрафактность. То есть, соответственно, письмо производителю, все это занимает определенное время, в общем, не очень это все быстро. Дальше у нас здесь вот такой вот SSD-накопитель SU-630 от ADATA. Я не могу сказать, что прям супер-супер что-то, просто на него была акция и стоил он очень-очень дешево. И вот такая вот вещица, это у нас картрейзер от фирмы Transcend. Поскольку я поменял себе корпус Aerocool P7C1 бело черного на, соответственно, Fantex господи, как же его называют-то, P600S, то, собственно, осталась у меня вот такая вот потребность в картридере. Точнее, возникла, потому что в предыдущем корпусе картридер был встроен, и с этим не было никаких проблем. А тут вот понадобилось завладеть еще и внешним. Так, что здесь еще? Здесь еще вот такой кулер. Это кулер, вам уже известный, Be Quiet Dark Rock 4, один из лучших кулеров ну можно сказать предтоп за свои деньги вполне себе ничего ну и также что у нас здесь еще есть есть вот такие вот маленькие веселые заводные коробчушки. сейчас расскажу что в них что там таится интересного Дело в том, что, друзья, я решил себе сделать в доме умный дом. Какой бы тавтологии это ни было. И, соответственно, купил систему от Fibara. Вот, Fibara, то есть, делает полностью наборы умных домов, но наборов на Computer Universe не было, было все по отдельности. Что, в принципе, имеет свои плюсы, ну и свои минусы, потому что это выходит немножко дороже, но зато вы можете выбрать то, что нужно именно вам. А вот, вот такой вот умный дом, можно его даже посмотреть, мы его уже вскрывали, как вы понимаете. Вот так вот выглядит основной его модуль, то есть та часть, которая занимается управлением, собственно. Но кроме основного модуля, конечно же, есть к нему всякого разного рода приблуды. Например, есть вот такая вот розетка, которая шла в комплекте, вот. То есть, это управляемая розетка, также она индика... индицирует, скажем так, по своему цвету потребление вот, непосредственно подключенного устройства. Ну и, соответственно, ей можно управлять также, то есть, включать, выключать, создавать определенные условия для включения или выключения, то есть, там, по температуре, допустим, или по другому любому датчику. Вот, то есть я ее брал на балкон под электрообогреватель, потому что, ну, есть такая проблема, скажем так, которая заключается в том, что порой, периодически мне надо включать его ночью, вот, для прогрева квартиры, то есть днем-то он, в принципе, не нужен, ну, и делать это вручную не очень-то сподручно. Вот, поэтому взял такую розеточку, есть еще вот такие вот две вещицы, вы их наверняка тоже видели, если следите за нашим, нашей страницей ВКонтакте, точнее моей. Это у нас датчики дыма и датчик протечки воды. Выглядят они вот как-то вот так, вот такие вот плоские. Вот, соответственно, датчик дыма я поставлю тоже на балкон, потому что там использовался при утеплении балкона пеноплекс, Соответственно, это достаточно горючий материал, если никому, кто говорит, что он не горючий, возьмите и подожгите. Причем, мало того, что он горючий, ну, в принципе, по горючести он схож со многими другими материалами, но он имеет дымообразование просто охренительное. То есть, вы, если у вас не будет какой-то сигнализации, вы просто задохнетесь быстрее, чем успеете выбежать из дома. И также у нас здесь датчик протечки. Его, наверное, поставлю либо на кухню, либо в ванную комнату, чтобы не топить соседей. Ну и чтобы соседи тебя не затопили тоже, может быть, полезно. А вот, если вас будет интересовать именно Fibara, могу на него сделать отдельный обзор, если у меня, конечно, будет на это времени. Итак, друзья, теперь давайте поговорим о таможне. Как вы знаете, если вы превышаете таможенные лимиты, то есть, лимиты беспошлиного ввоза. А в прошлом году он был 500 евро на человека в один календарный месяц. Сейчас 200 евро, но не в месяц, а на конкретную посылку. Я, соответственно, встал еще в прошлом году, потому что заказал где-то на... Ну, в итоге получилось, что на 550 евро все посылки в месяц у меня вышли. Вот, то есть, 550 евро я платил с превышением. То есть, 50 евро 30%. То есть, 15 евро я заплатил 1000 с чем-то рублей. Сейчас, соответственно, если вы заказываете на сумму больше 200 евро, вы платите не 30% с превышением, а 15%. То есть, все, что выше 200 евро, облагается 15% пошлиной. То есть, заказали на 300, скажем, евро, то, соответственно, заплатите со 100 евро 15%. То есть, тоже 15 евро пошлины. Ну, это, скажем так, пример. Итак, что же, собственно, представляет собой поездка на таможню? То есть, когда вам приходит посылка, может быть указано две вещи. Первое это просто посылка с уплатой обязательных таможенных платежей. Это значит, что вам повезло, и вы можете сразу заплатить ее на почте России. И второй вариант – вам приходит посылка с таможенным уведомлением. И вам нужно будет скататься в таможню. Вот. Собственно, идете на главпочтамп, вам не дают посылку, конечно же, вам дают только уведомления. Причем посылки обычно приходят не в ваше отделение, куда вы заказывали и какое указывали, а именно на главпочтамп, ибо именно там обычно работают именно с таможенными уведомлениями. А вот, соответственно, получаете таможенное уведомление, едете на таможню. То есть, обычно на почте могут подсказать, куда точно нужно ехать. Едете на таможню, там вам скажут, что от вас требуется. То есть, может быть, просто уплатить пошлину, вам ее начислят, там же уплатите. Может быть, придется определенные процедуры пройти. То есть, могут попросить провести досмотр этой посылки, то есть, проверить, что там действительно то, что вы заявили, а не что-то другое. Вот могут также проверить на контрафактность какие-то товары. То есть делается запрос производителю, что действительно товар легальный, товар официальный. Тот магазин, в котором вы его купили, имеет право его продавать. Поэтому, друзья, я говорю, что очень большие, мне кажется, могут быть проблемы с теми же инженерными процессорами, которые покупаются в Китае. То есть если вас тормознут с ним, то, скорее всего, не выпустят его. Потому что ни одна компания инженерник не признает как легальный образец товара. Да? То есть это все, ну скажем так, ну инженерник, он и в Африке инженерник. Поэтому все вот эти вот э, процессоры, которые часто тащили с Китая, они под эту статью подпадают и вполне вероятно, что его могут задержать и уже не выпустить. Ну да ладно, друзья. А, собственно, приехав на таможню, вам скажут, что от вас требуется. Скажут, как долго это все будет длится, а вот, то есть как долго будет делаться запрос и так далее и тому подобное. В итоге вы съездите, возможно, вскроете посылку вместе с таможенниками, ну и потом будете тупо ждать. Тупо ждать, пока не ответит там, допустим, производитель, или пока таможенники не сделают нужные какие-то процедуры, не составят определенные бумаги и так далее и тому подобное. После этого приедете туда, вам сделают какие-то определенные документы, то есть вот такие... Розовые бумажки об уплате платежей. Кто заказывал машины из Японии, платил пошлину, тот, в принципе, знает. Я думаю, что большинство Дальнего Востока в курсе, как это делается. Вот, соответственно, то же самое. В принципе, те же самые бланки, розовенькие и, собственно, та же самая уплата пошлин. Как и за возные автомобили. Итак, собственно, заплатив все эти платежи, вам выдадут, напишут в уведомлении, что... Все круто, товарищ дорогой, ты все заплатил. Если что-то должен был заплатить, ты все сделал, что должен. И, собственно, пропишут, что разрешено забрать посылку. Все, ярите забираете. У меня это отняло достаточно много времени. Ну, поскольку посылка пришла накануне Нового года. Соответственно, таможня примерно 10 дней отдыхала в начале года. Ну, собственно, как и все, все мы люди. И поэтому с момента прихода посылки, то есть 26 декабря, вот только 20 января я ее получил. То есть, грубо говоря, пошло, прошло почти 25 дней. Ну, можно сказать, что 10 дней выпали, потому что это были все-таки праздники. Ну, соответственно, где-то 15 дней потребовалось на то, чтобы ее, ну скажем так, растоможить. Вот, ничего тут сложного, никаких деклараций, о которых люди говорят, никаких там работ с брокерами, ничего этого, друзья, не надо. Вы физлицо, вы заказываете как физлицо, соответственно, товары для себя, для личного пользования. Если вы превысили лимит, то, ну что ж, заплати, товарищ дорогой, иди спокойно. Поэтому все вот эти вот россказни про плохую таможню, ну, честно говоря, после визитов туда, это уже не, по... не первый мой визит, скажем так, я в плохую таможню не верю, честно скажу. Есть, конечно, ситуации там, у людей, которые они мне рассказывают, когда там чуть больше насчитали платежей, то есть включили стоимость товара, стоимость доставки, но там очень тонкие грани в законах, поэтому э, что есть стоимость доставки у Computer Universe, что есть стоимость у них каких-то других их услуг, тут сложно разделить. Поэтому вполне может быть, что юридически даже они и правы в этой ситуации, когда они считают пошлину с учетом еще и э, стоимости доставки. Но обычно такого не происходит, но были прецеденты, скажем так, не в моем городе, к счастью. Вот, вот как-то так, друзья. Надеюсь, что у вас станет меньше опасений по поводу таможни. Ничего сложного нету. Всем еще раз спасибо, если... Вам понравилось видео, то пользуйтесь моим промокодом на Computer Universe, это лучшая благодарность автору. Сам промокод и ссылка на сайт будут, как и обычно, в описании под видео. Там же вы можете нажать подписаться, нажать на колокольчик, чтобы знать о выходе новых видео. Всем еще раз спасибо и до новых встреч, дорогие друзья!